Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Белыч. сегодня у нас очередная посылка с Computer Universe. Вот такая вот небольшая. Плюс вот такая маленькая посылочка. Это уже не с Computer Universe. Ну подробнее чуть позже расскажу. Итак, давайте откроем посылку. Точнее, повторно откроем, потому что эту посылку я вскрывал на почте. Просто мне не понравилось, как закреплен скотч. Показалось, что ее вскрывали. Вот, поэтому я решил ее там открыть. Ну, вроде все было нормально. Итак, давайте смотреть, что у нас внутри. Как и обычно, на самом деле, вот эти коробки несколько поудобнее будут. Что их как-то проще эксплуатировать, открывать, наверное. Итак, что, что у нас тут внутри? Давайте смотреть. Ну, на самом деле, эта посылочка очень такая, ну, наполненная видеокартами. Вот такая вот карточка 1060 Dual. У меня была 1070 Dual от Asus, такая же. Но я вам могу сказать, что 1070 мне очень понравилось. Да, конечно, это не самая лучшая видеокарта для разгона была. Но вот в плане эксплуатации, очень маленькая, в принципе, негромкая, удобная. Я надеюсь, что 1060 будет такой же. Для какого-то обывательского использования очень даже хорошо подходит. Давайте я ее сейчас куда-нибудь сюда уберу и посмотрим, что там еще. Также здесь карточка еще одна 1060. Это 1060 от Ауруса. Это, по-моему, новая ревизия. Как вы видите, здесь помечено, что несколько более высокие скорости у нее. Вот Данная карта бралась одному человеку, который проживает тоже в моем городе. Вот Заказал, я ему привез. Тоже все, как вы видите, очень даже хорошо. Но мы сейчас внутренних заглянем, я думаю. Вот. И также, что у нас тут еще есть... Есть у нас вот такой вот сверток. и что самое интересное, я не помню, что внутри. Ну просто физически не помню. Насколько мне помнится, должна быть мышка. вот она это или нет? Нет, это не мышка. Я все, я вспомнил, друзья. Это Сергей доставил жесткий диск. Заказал я себе жесткий диск от э, Сергея, потому что мне стало не хватать места для хранения своих проектов, для хранения фоток. Для хранения вот таких вот видео по распаковкам и так далее, поэтому я заказал себе еще один жесткий диск. Как вы видите, упаковка была очень хорошей. По-моему, это была усиленная какая-то или что-то. Ну, не знаю, не могу вам точно сказать, потому что я, честно, не помню. Вот. Но диск доехал очень хорошо. Это Seagate Firecuda на 2 терабайта. Мне кажется, что отличный жесткий диск. Вот, давайте его также отставим куда-нибудь в стороночку и посмотрим, что у нас тут есть еще. Осталась последняя вещь, и да, это мышка, беспроводная мышка на э, аккумуляторе, не на батарейках. Э, девушка попросила к макбуку мышку, ну вот купил, вот такая вот мышка. Ну не знаю, кому-то нравится, кому-то нет, брал ее со скидкой, чуть ли не там 40 или 50 процентов, поэтому мне понравилась цена. А вот, давайте сейчас я уберусь все это, мы немножко поскрываем а, коробочки и также расскажу про ту маленькую посылку, которую я еще не успел открыть. Итак, друзья, вот я немножко прибрался, а теперь давайте же посмотрим, что в этой маленькой посылке. Немножко расскажу ее историю. Это посылка, которую мне прислали, а, скажем так, прислала фирма, которая является дистрибьютором продукции таких фирм, как Arctic. И таких фирм, как Thermal Гризли и так далее, то есть там, в принципе, достаточно у них существенный, скажем так, перечень, вот, ну, таких, не самых, конечно, наверное, именитых, то есть самые именитые, это, конечно же, Thermal Grizzly и Arctic, вот, у них. Что касается остальных, то они менее известные, но тоже, в принципе, очень даже неплохие. И они мне прислали свои продукции на обзор, чтобы я посмотрел, сравнил, высказал свое мнение. Как вы знаете, я обычно делаю это объективно и говорю, если мне что-то не нравится, что мне что-то не нравится. Давайте посмотрим, что здесь. Здесь у нас паста ProLimotech. Ну, я не знаю, честно, как это правильно произносится, но я произношу это про Лимотейч. ПК-2, они обещали эту пасту. Вот мы ее сравним с теми пастами, которые у меня есть. Есть у меня Биквайт, есть у меня Эракуловская паста, которую они поставляют своими кулерами. Есть у меня Дипкуловская паста. Вот, соответственно... Сделаем небольшое сравнение. Ну, мне кажется, что это будет тоже интересно. Вот, также есть э, та же паста, тоже производитель, только ПК-3. Вот, соответственно, они немножко отличаются. А есть здесь, конечно же, и то, без чего не могла обойтись эта посылка. Это арктиковский вентилятор. Freezer 33CO, у них сейчас вышла интересная линейка TR, то есть очень красивые вентиляторы, этот менее красивый, более простой, но я думаю, что достаточно эффективный, во всяком случае заявленная эффективность очень даже высокая, но мы его проверим на нашем восьмиядернике, насколько он его сможет охладить, сравним его с водянкой, вот конечно это сравнение Заранее заведомо не очень, скажем так, правильное И не очень, скажем так, честное по отношению к воздушке Вот, но я думаю, что он покажет себя очень достойно Мы это, конечно же, еще посмотрим Ну и здесь еще кое-что А именно, еще пара термопаст Это термопаста ПК-0 И термопаста ПК-1 Я думаю, что... Мы все это протестим. И, конечно же, очень интересная вещь. Ну, я думаю, что вы знаете уже, что это за пакетики. Это пакетики с термопастой от Thermal Grizzly. Конечно же, мы все это проверим на нашей водянке, сравним, сделаем большой тест, я думаю. У меня сейчас появилось определенное время. И я думаю, что я выкрою его для этого теста. Мне на самом деле самому интересно, кто же победит в этом сравнении. Вот, и точнее, кто какие места займет. Итак, давайте сейчас будем открывать коробки, вот, с термопастой мы, конечно же, разберемся позже, мы ее протестим, это просто огонь, мне кажется, будет. Итак, давайте начнем с чего-нибудь интересного, начнем с Asus мне лично нравятся эти карты, ну, кому как, скажем так, на вкус и цвет товарищей нет, но я бы сказал, что неплохие, конечно, тут нет ничего сверхъестественного, но и цена у них Скажем так, не очень высокая Я брал в Компьютер Universe данную карточку С достаточно большой скидкой То есть там скидка была порядка, по-моему, 20 Может быть даже больше процентов Поэтому, ну, можно сказать, что карта обошлась очень дешево Вот, интересно ее потестировать Хоть карта не новая, но, скажем так, тоже интересная Вот, давайте ее откроем Посмотрим, что там у нас И кусок бумаги, как я люблю говорить а действительно видеокарточка -да вот она красавица давайте смотреть что внутри внутри у нас тоже все очень-очень хорошо вот она сама карточка от асуса ну я думаю видно что она не повреждена давайте откроем достанем чтобы убедиться что все, все у нас хорошо вот она, эта карточка. Ну, я говорю, что простой дизайн, нету никакого бэкплейта, простое достаточно охлаждение, не самые там высокие частоты и так далее. Хотя это, насколько мне помнится, OC-версия, хотя, возможно, я ошибаюсь. Ну, если ошибаюсь, потом поправлю себя. Давайте сейчас отложим ее и посмотрим на вторую модельку. Не менее интересную, с новой памятью, на более высокие частоты. Вот она Аурус, ну и как обычно, скрытие коробки, господи, кто придумывал их такими узкими, сложно вытащить. Вот она наша коробочка, вторая, и что у нас здесь, здесь у нас тоже все очень-очень хорошо. Ну как обычно, сверху кейс, снизу видеокарта. Я надеюсь, что тот человек, которому мы ее заказываем, будет счастлив с ним. Вот, вот так вот она выглядит. Давайте снимем. Снимем все ненужное. И посмотрим на нее. Вот она такая красавица. Ну, я думаю, что вы видели у меня в обзорах двух вентиляторных 1060. Я тестил такую же, только со старой, старой ревизии, назовем это так. 1070, ой, точнее, 1080 Ti была. 1070 еще не было. Ну, возможно, тоже будет. Вот, мне кажется, что тоже достаточно красивые карты с хорошим охлаждением. Ну, потом мы ее тоже протестим, возможно, сделаем сравнение из двух. Давайте теперь к мелким коробочкам, но не менее интересным. Итак, кулер от Arctic. Мы, конечно же, сделаем его повторный анбоксинг. Сделаем подробное видео о нем. Сравним его с чем-нибудь хорошим. Возможно, подключим наш ноктовский вентиль. Ну, здесь тоже все очень даже чинно и мирно. И очень даже интересно. Смотрите, как удобно. Вот производитель действительно заморочился. Соответственно, можно за вот эту вот петельку вытащить спокойно весь вентилятор, весь кулер, простите. Ну да, главное не потерять все остальное. Вот, вот такой вот на нем стоит вентилятор и вот такой вот радиатор. Ну, я думаю, что вы должны понимать, что радиатор не самого большого размера. Но с очень неплохим расположением на самом деле трубок, достаточно такой плотный. То есть, мне кажется, что будет интересно посмотреть на то, как он себя ведет в работе. Четыре тепловые медные трубки. Ну, то есть, я думаю, что будет интересно. Как вы видите, выполнено в достаточно простом дизайне Тр версия Уже более интересная, то есть, там интересные цвета. Красный-черный, белый-черный. Мне она больше визуально понравилась. Вот. Ну и последнее, что хотелось бы показать, это вот эту вот мышку. Я думаю, что ее даже скрывать не нужно. В принципе, видно все. То есть, это беспроводная мышка от фирмы Logitech. Соответственно, она идет на аккумуляторе. Вот. Мне кажется, что очень неплохой вариант, потому что аккумуляторных мышек не так-то на самом деле много. Вот. Большинство идет все-таки на батарейках. Вот как-то так, дорогие друзья. Надеюсь, что видео не было для вас достаточно долгим. Если захотите что-то купить в Computer Universe, то ссылка будет в описании. Там же вы найдете код на 5 евро скидки. Все это добро мы постараемся в ближайшую неделю протестить. Будет у меня свободное время, значит, будут хорошие тесты. Всем еще раз спасибо. Если видео вам понравилось, то нажмите лайк. Подпишитесь на канал и, возможно, поделитесь им с друзьями. Быть может, для них это будет тоже интересно. Всем еще раз спасибо и до новых встреч, дорогие друзья.